Послание, исцеляющее любви от Пхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Фрагменты. Дети человечества, помните, что вы сотворены по образу и подобию моему. Стремитесь к совершенству. Оправдывайте великое предназначение всеми доступными вам способами и во всех отношениях. Ведите жизнь, достойную своего Высокого Учителя и Господа. Шагайте по земле с высоко поднятой головой. Пусть Дух ваш парит над обыденностью, а ваши сердца будут открыты для любви. Пусть светит вам вера в себя и в Господа, обитающего внутри вас, и счастье будет сопутствовать вам. Живите, живите, живите в полном согласии с моими установлениями, и тогда вас ждет чудо. А теперь представьте себе, что сквозь ваше существо беспрестанно течет поток самой сути моего бытия. Просите у меня этой минуты, чтобы я мог обнаружить пред вами в вашем медитативном молчании все ваши ошибки и заблуждения. Пусть с дна моего подсознания в вас поднимутся старые воспоминания, всплывут образы прошлого, давно забытые мысли и чувства, а теперь погрузите их в океан света, высветите их в своем сознании чтобы они смогли стать подлинной эмблемой моего бытия. А сейчас, прямо сейчас, визуализируйте мое горящее пламя, которое поднимается все выше и выше, как бы пронизывая вас насквозь. Это очищающее, успокаивающее и целительное пламя. Оно уничтожит все ваши тайные горести и принесет вам спокойствие и тишину. Отдохните в моей любви. Пусть все, через что вы прошли на протяжении многих ваших жизней, поднимется в этот день на поверхность и растворится в моем искупительном свете. О, дети мои, растворите во мне все ваши горести и страхи. Позвольте мне стереть всю вашу карму. Вернитесь вновь в мое сознание, которое и есть ваше собственное, подлинное сознание. Пусть оставит вас ваше мелкое человеческое «Я», оставит прямо сейчас, когда вы пришли ко мне, к тому, кто есть ваше внутреннее, высшее «Я». Его блистающее лучезарное великолепие, Теперь и вы, мое блистающее я, Вы более не отделены от меня, Вы растворены во мне, слиты со мной, Вы стали мной,